всем привет дорогие друзья решил сделать еще один обзор по майнингу токена mcloud данную монету мы майним через специальную программу которая устанавливается на пк и привязывается к нашему аккаунту на сайте на сайте вот в этом разделе копируем public key вводим сюда сохраняем готово и нажимаем Start Mining. каждую одну две три минуты происходит сбор данных и начисления чем больше времени проходит тем выше вознаграждения. О том, как запустить майнинг, я снимал отдельный обзор, ссылка будет в описании. Там же ссылки для регистрации на сайте, скачивания программы. Монеты, которые мы намайнили, мы можем заклеймить и перевести их на баланс сайта в раздел валит Жмем Claim, вводим токены, подтверждаем. Дальше код через почту или, как у меня, 2FA подключен. И все монеты попадают вам на баланс валита, откуда вы уже можете выводить их на Metamask и другие кошельки в сети Binance Smart Chain. Вводим сумму, адрес кошелька, жмем next, подтверждаем готово. В течение одной минуты... Приходит транзакция. Я уже выводил. Часто выводить вам не советую. Комиссия за транзакцию 34 монеты. В среднем при майнинге 12-14 часов у меня выходит около 32-34 токенов. То есть один день майнинга уходит на комиссию. Я уже вывод проверил. Мне это не нужно. Теперь коплю монеты. Торги стартуют в августе. 335 выводил, 301 получил. Кто-то написал в комментарии под прошлым обзором, что монету не выводят и так далее, но потом отписались по новой. Подписчик сказал, что все нормально. Возможно, это было связано с загруженностью сети Binance Smart Chain. Но тот факт, что токен выводят, и это никакой не скам, подтвержден. Вывод работает. Дальше информация, которую я хотел с вами поделиться. В августе торги, торги будут открыты. Цена на старте 0.6. 6,8 цента цена определена разработчиками откуда они взяли эту цену, все просто 3 месяца распродажи токена, первый месяц можно было купить у них монету за 2 цента, потом за 3 цента сейчас она в последний месяц продается по 4,5 если у вас есть желание на сайте в этом разделе Purchas, можете купить токен количество подтверждения ну а дальше там переводите деньги получаете монеты данный токен не обузили в аирдропе он не раздавался то есть количество данной монеты на руках небольшое держатели ее лишь те кто покупал данный токен на распродаже или зарабатывал при помощи майнинга. Для тех, кто покупал этот токен, разблокировка монет будет производиться следующим образом, что, кстати, классно возможно отразится на цене. Ее не солют на самом старте. Каждый, каждый месяц будет разблокироваться по 25% от общего баланса на протяжении трех месяцев четвертая разблокировка 25 процентов будет производиться по одному проценту каждую неделю хорошо бы, конечно увидеть этот токен на биржах gate binance там любят монеты пампить и тогда цена может быть будет и по 10 центов за штуку одним словом улетит в космос а может быть вообще, укатают под ноль, и мы с вами ничего не заработаем. Я уже говорил, повторюсь, это риски, мы лишь тратим свое время и ресурс своего ПК. Я об этом знаю, то что возможно и ничего не получу в августе. Поэтому ни на что не рассчитываю особо. Если вы хотите присоединиться, все ссылки будут в описании под видео. Присоединяйтесь, зарабатывайте, а в августе узнаем, какой у нас профит. Или же воспользуйтесь случаем, купите монеты на распродаже. Цена, конечно же, ниже, чем будет на старт торгов. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.